А ты такой, что не кланяешься мне. Я веселый странник Ми. Брожу по дорогам, веселю народ. И кланяюсь хорошим людям. Вот он. Растит для людей рис. Я кланяюсь ему. И ему я кланяюсь за то, что он ловит для людей рыбу. И ему за то, что он делает хорошие горшки и кувшины. А за что кланяется тебе, мандарин? Отрубить ему голову. Ай-яй-яй, глупые стражники, смотрите! What А теперь прощайте, друзья. Почему ты уходишь? Много еще в Китае дорог, по которым я не ходил. Когда-нибудь я снова приду к вам. Останься. Ты принес нам радость. Ты помог нам приподнять голову. С тобой уйдет от нас веселье. Нет. Все это останется с вами. Смотрите. Мой желтый аист посмешит собравшийся народ, но не вертись и не пляши под дудочку, господ. я музыкант, бродячий, тебя нарисовал, чтоб ты предчестными людьми под флейту танцевал. <сосимый> музыкант веселый <мидия> тебя нарисовал Чтоб ты предчестными людьми по танцевал А ну-ка, аист, посмеши, собравшийся народ Но не вертись и не пляши по дудочку господ На белом свете жил один китайский мандарин Такой нарядный мандарин, скупой и жадный мандарин Все люди кланялись ему, а сам он никому Он так раздулся вдоль и вширь, что лопнул, как пузырь, как пузырь. Всех вон! Пусть танцует! Пусть танцует! О, великий мандарин! Он танцует только для простого народа! А все мои посетители ушли из уважения к тебе! Для народа? Для народа! Вот! Эй, стража! Взять эту птицу во дворец! Он будет танцевать для меня! Танцуй! Ну, танцуй! Я тебе вкусненького дам! <звук> а? А? Наказать его сто баллов! Будешь танцевать? Не хочешь? Не хочешь? Закрасить его! Чёрной! Улетит! Улетит! Ай! а а а, -а. Come on. Вернулся аист из дворца И вновь плясать готов Пускай он радует Сердца усталых рыбаков И танцевать он Не пойдет под дудку богачей Пусть веселит простой народ Приденьщицы ткачей Пусть радует народ Весь народ